Привет, друзья! Меня зовут Костя Юдин, я ландшафтный архитектор. Сегодня я хочу показать вам очередной этап создания ландшафтного дизайна на этом участке. Кто сказал, что осенью все мрачное, серое, унылое и некрасивое? Знаете, сейчас очень модно создавать фильмы и делать съемки в темных, приглушенных тонах выделяя объекты специальным светом для того чтобы мы обратили на них внимание я недавно смотрел фильм который снят почти в оттенках серого и черного это не тот пошлый фильм где мужчина издевается над женщиной и все радуются этому и не знаю там сумасшедший нет это был именно классный атмосферный детектив но атмосферу придает придают именно такие краски, темные, приглушенные. Знаете, очень классно выглядит темная вода и в этой воде отражающиеся облака, конструкции, водопады и деревья. Я хочу теперь выключить водопад, послушать вместе с вами тишину и вы посмотрите на эту картинку, которая разделяет нашу композицию на два уровня, нижний уровень воды, а верхний уровень водопад и небо. Это будет линия отражения. Посмотрите, как эта штука классно работает. Так как грунт поднимался, мы оставили э, небольшие углубления, для того чтобы корневая система не была засыпана. И сделали холмистую местность из таких легких холмов для того, чтобы здесь организовать газон и чтобы можно было его косить газонокосилкой. Мы выходим сейчас на такую вот площадку, на которой можно будет постоять, посмотреть на озеро и даже половить рыбу. Здесь будут еще деревья, растения. Из-за того, что линия озера сложная, это визуально увеличивает габриты озера. И давайте пройдем по дорожке, вот смотрите, я иду по дорожке, сейчас как раз идут по дорожке, по будущей нашей дорожке. Я прогуливаюсь и захожу в грот, смотрите, как он смотрится с этого ракурса, вот это вот все, все его конструкции будут засажены э, растениями. Сверху у нас будет высажен мох. Здесь тоже частично будет мох. А смотрите, какие классные получились пещеры. Здесь э, у нас находятся колодцы для технологического оборудования. Но так как крышки тяжелые, они будут, колодцы будет, будут накрыты крышками. И можно будет в этих пещерах поиграть в прятки. Специально был сделан вот этот, вот этот просвет. Да, чтобы здесь не было э, сильно темно внутри этой пещеры, для того, чтобы все-таки она наполнялась солнечным светом. В своде пещеры здесь закладные детали, которые будут вверх ногами высажены лианы, которые будут спускаться со свода и э, будут покрывать э, нашу скалу. Конструкция состоит не из однородного камня. Она включает такие элементы, подготовленные, для дальнейшего обсаживания этой системы. Одной из основных идей этого пейзажа была идея отражения дома в глади воды. К сожалению, сейчас видите ряб на воде, но я обязательно сфотографирую, как дом будет отражаться в озере. И отсюда, выходя из этого грота, мы будем видеть вот эту потрясающе красивую картину. Не знаю, ребята, был ли этот ролик для вас полезный, но вроде бы хотелось рассказать свою фишечку, как я достигал этой красоты. Но вот получилось или нет, судить вам. Напишите в комментариях хоть что-то. С вами был Костя Юдин, ваш ландшафтный архитектор. До новых встреч на моем канале. Всех люблю вас. Пока!